Я снова приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. В этом ролике пойдет речь о том, как правильно настроить ограничитель потребляемой мощности для газогенератора G1 Ювелир. Для того, чтобы правильно настроить регулятор, вам необходимо сделать следующее. Установите колесо основного регулятора мощности в положение 100%. Далее. Разверните газогенератор к себе тыльной стороной. На задней панели устройства вы найдете еще один регулятор. Этот регулятор и есть ограничитель потребляемой мощности. С его помощью вы сможете ограничить ход действия основного регулятора, находящегося на передней панели газогенератора, до нужных вам значений. Для настройки установите регулятор мощности в положение 0. Во время настройки ограничителя мощности вам потребуется любая горелка для обеспечения постоянного расхода газа во время настройки регулятора. Подключите горелку к разъему для расхода газа. Вставьте ключ, в замок доступа, проверните его и запустите газогенератор. После запуска вам необходимо задним регулятором, подстроечным регулятором установить максимальное значение тока в 15 А. Все. Настройка ограничителя мощности завершена. Теперь вы можете управлять потребляемой мощностью, используя Основной регулятор мощности, находящийся на передней панели, он будет работать в диапазоне от 0 до 100%, но только в тех пределах, которые вы установили подстроечным регулятором мощности. То есть теперь основной регулятор мощности будет управлять нагрузкой от 0 до 15 Ампер. При необходимости вы можете установить любое нужное вам значение. К примеру, ограничение вы можете установить на уровне 10 А, 8, 6, 5 и так далее. Вы сможете использовать ограничение мощности а, при работе с той или иной горелкой. Для каких-то горелок требуется мощность газогенератора значительно больше, для каких-то намного меньше вот этой мощностью вы теперь можете управлять подстроечным регулятором. Сейчас я установил максимальное значение 10 ампер, и основной регулятор мощности теперь будет управлять в диапазоне от 0 до 10 ампер максимум.